На канале Эллинстар. Кто из вас самый умный и угадает первым, что у меня? А у меня креативное творчество, картина, мозаика из пайета. Кто угадал, тот молодец! Я очень люблю делать что-то своими руками. Вот такие четыре штучки Сейчас покажу Вот Четыре вот такие штучки Они очень блестят И снорам куда-то их купить. И куча пакет Разного цвета хвосты, как их много фиолетики коричневые а это что за штучки? это гвоздики это зеленые Вау, какие красивые, синенькие. И здесь есть сама рамка. Здесь есть инструкция. Ее надо как-то вытащить. Вот вообще. Нет. Все вытащено. Вот инструкция. А вот это рамка. Здесь надо поездки засовывать гвоздиками. Очень интересно Нам надо украсить уголками рамку Давайте начнем Вам нравится начало? Не очень. Поеточки. На рисунке есть цвета такими же цветами. Пошло. Надо украшать картину поездками. Вот такие красунки. Ребята, здесь в картине есть феноплаз, чтобы засунуть туда гвоздики. Ребята, я делала это целый день. Посмотрите, что у меня получилось. Спасибо, что посмотрели до конца и поставили лайки. Кто не подписался, не забудьте подписаться на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Всех люблю и всем пока.